Всем привет, с вами Вадим и в этом видео мы с вами поговорим о методе программ и также поговорим о зацикливании скриптов. Начнем мы из метода программ. Вот этот метод программ нам нужен для того, чтобы единожды запустить какой-то код, чтобы он установил, скажем, к примеру, какие-то там настройки, нашел нам какие-то необходимые нам блоки и дальше мы с этим кодом не работали. Дальше будет уже выполняться метод main. Давайте создадим пока что простенький такой счетчик наших кликов по кнопке. Для этого нам нужно создать переменную. Если мы ее создадим в методе программ и не поставим у нее расширение публичности, чтобы она была публичной, то мы в методе main с ней, с ней работать не сможем. Проще всего добавлять вот эти вот переменные вне какого-либо метода просто вот здесь. Давайте создадим первую нашу переменную. Она будет типа int, пускай она называется x. По правилам нам нужно вот эту вот x уже инициализировать в методе program. Можно сразу и здесь, это в целом ошибки сейчас не будет. Давайте это сделаем вот тут. У нас x будет равен нулю. Теперь нам нужно найти текстовую панельку. Для начала создадим переменную, это будет наша текстовая панелька imitextPanel, она у нас будет называться panel. Дальше в методе main мы находим ту самую текстовую панельку, которая нам нужна. Мы говорим, что panel у нас равен gridTerminalSystem get block with name, так, здесь мы ищем нашу текстовую панельку, она у меня называется LCD, и тут мы говорим, что будем работать с ней как с текстовой панелькой. это у нас есть почему я это не делаю в методе main это нужно для того чтобы я раз нашел этот блок а потом у меня зацикливается сам метод main и мне не нужно будет потом каждый цикл вот этот вот блок iMetextPanel искать по новой он у меня уже есть это нужно для того, чтобы не давать нагрузки на компьютер. Это будет, будут лишние операции, которые будут происходить и они будут нагружать систему. Если это будет просто вот такая одна, одна панелька, тогда в целом ничего серьезного не произойдет. Но если это будет огромный код, который делает какие-то функции, тогда это будет существенно нагружать ваш компьютер, либо сервер. У вас будет падать падать FPS, simSpeed и все у вас будет довольно плохо работать если вы допустим будете перебирать какую-то группу блоков и это, эта группа блоков может измениться в течение всего скрипта тогда вам нужно будет уже вот эти все блоки находить в самом методе main чтобы они каждый цикл обновлялись ну, к этому мы еще вернемся, дальше я вам расскажу это более подробно, и будем с этим работать. Мы инициализировали нашу переменную panel. Теперь мы с ней можем работать. Берем метод writeText. И мы хотим вывести сюда нашу переменную x давайте сразу конвертируем ее в тип string потому что помним что у нас текстовая панелька принимает только тип данных string, а у нас x имеет тип данных integer и пишем x Все. теперь если мы запустим и будем там тыкаться по кнопочке у нас x и будет оставаться нулем потому что мы нигде ее не увеличиваем тогда чтобы ее увеличивать давайте здесь мы будем ее добавлять на единичку после всего этого отображения давайте выведем это все на программируемый блок редактировать проверяем все правильно выполнить вот у нас появился нолик я для удобства я вывел вот такую вот панельку давайте поставим сюда просто выполнение по, с аргументом по умолчанию и каждый раз когда мы будем нажимать на эту кнопочку у нас циферка будет увеличиваться на 1 как только мы перекомпилируем всю программку у нас обратно x равен нулю, и мы начинаем все заново. И теперь я хочу вот это все зациклить. Давайте редактируем все это. Чтобы это все зациклить, раньше использовали таймеры. Сейчас это уже не нужно. Мы будем пользоваться таким методом, как runtime. Выбираем Update Frequency и устанавливаем ему значение Update Frequency и здесь у нас есть несколько вариантов None, Once, Update 1, Update 10 и Update 100. Frequency None у нас останавливает наш цикл, то есть если нам в скрипте нужно будет где-то остановить Зацикливание программируемого блока мы будем использовать вот этот метод метод once один раз только обновит нам программируемый блок и все. Update 1 будет обновлять нам блок каждый первый тик. Апдейт 10 у нас будет обновлять программируемый блок каждый десятый тик и апдейт 100 у нас будет обновлять программируемый блок каждый сотый тик. В игре Space Engineers в одной секунде 60 тиков. То есть в первом случае у нас будет обновляться программируемый блок 60 раз в секунду. В случае update 10 у нас программируемый блок будет обновляться с периодичностью 6 раз в секунду. И update 100 у нас будет обновляться с периодичностью, ну, к примеру, где-то один раз в полторы секунды. Давайте выберем для начала Update 1, добавим вот эту строчку в наш код в программируемом блоке, пока добавим сюда, вот так, проверяем код, рекомпилируем и как мы видим у нас начали циферки ползти со скоростью 60 раз в секунду. Давайте поставим апдейт 10. И вот он уже обновляется с периодичностью 6 раз в секунду. Поставим апдейт 100. И здесь он уже обновляется с периодичностью раз в полторы секунды то если я хочу обновлять его либо два раза в секунду, либо раз в секунду, либо, скажем, раз в две секунды. Для этого нам нужно воспользоваться следующим алгоритмом. Давайте мы создадим еще две переменные. Одна переменная у нас будет считать количество тиков. int, ну, пускай называется у нас переменная тик. Изначально она будет равна нулю. И она будет у нас добавляться, скажем так, пока отдельно. Давайте здесь напишем тик. Плюс плюс один. Один. Так, один писать не нужно. Теперь создаем вторую переменную, тоже типа int, и скажем count. Это будет нашим делителем. Давайте изначально пускай он у нас будет 10 скажем. Теперь нам нужно вот этот вот, вот эту часть кода вставить в условия. То есть мы пишем «Если…» Сейчас нам нужно переменную «Tick» поделить по модулю, это у нас знак процента, на переменную «Count». И когда оно поделится без остатка, то есть выдаст нам 0, оно будет выполнять какое-то действие. В нашем случае это будет… Обновление нашей текстовой панельки с переменной x и увеличение икса на единичку. Давайте вот по делению по модулю я вам объясню немножко поподробней. Когда у нас тик, а у нас он считается каждый цикл 60 раз в секунду, потому что у нас здесь апдейт один, когда тик дойдет до 10. Он поделится по модулю count, который мы здесь указали на десятку. И у нас остаток будет 0. Допустим, если у нас здесь будет какое-то другое число, меньше 10, допустим. Оно будет выдавать остаток либо 1, либо 2, либо там может быть отрицательное число. Но когда tick будет равен 10, тогда он поделится по модулю без остатка. И у нас обновится текстовая панелька и увеличится у нас x на единичку. Потом у нас тик капает, он уже пошел 11, 12. И когда тик у нас опять будет 20, он опять поделится на наш делитель на 10 без остатка. И у нас заново обновится наша текстовая панелька и добавится единичка к нашему x. Здесь получается смысл тот, что тик у нас будет обновляться 60 раз в секунд, а при каунте 10 у нас текстовая панелька будет обновляться каждую десятую секунду, ну или 6 раз в секунд. Это, скажем, равнозначно update10. Если мы здесь поставим update10, тогда это будет все еще медленнее. Если мы делитель установим на 60, тогда у нас тик поделится без остатка, когда он будет равен 60. Тогда у нас обновится наша текстовая панелька и увеличится x на 1. То есть каждый 60 тик, ну, либо каждая секунда. Давайте обновим. Давайте скопируем. Вставим вот это все в программируемый блок. Здесь делитель 60. Компиляция без ошибок. И видим, что у нас наша циферка поползла со скоростью 1 раз в секунду. Если я хочу обновлять ее 2 раза в секунду, мы просто вот эту 60 делим на 2. В итоге мы получаем 30. В итоге она будет у нас обновляться каждый 30 тик. И это получается 2 раза в секунду. Допустим, если мы поставим каунт не 30, а скажем 15. Это у нас будет обновляться текстовая панелька со скоростью 4 раза в секунду. Ну и так далее. Периодичность вы в целом можете менять. Для чего нужна еще раз эта периодичность, я вам сейчас расскажу по новой. Нам не нужно, чтобы наша текстовая панелька обновлялась чаще. Если это будет происходить чаще, будет больше нагрузка на компьютер и у нас будет падать наш FPS. Давайте сделаем наш скрипт немножко посложнее. Давайте добавим функцию запуска и остановки нашего скрипта. Мы давайте вот этот Runtime объявим не в, методе, не в методе Program. А хотя пускай будет в методе Program. Скажем так, он будет у нас запускаться уже зацикленным по умолчанию. Сейчас давайте мы создадим условия, что если мы получили аргумент, скажем старт нет давайте сначала стоп здесь у нас должна быть строка давайте по новой тогда мы будем выполнять какое-то действие Это у нас будет, ну, скажем, runtime update frequency равно update frequency нам. В таком случае, когда у нас программируемый блок получит аргумент стоп, он остановит наш скрипт. Давайте посмотрим, как это все будет работать. Это все мы перекомпилируем. Так, и у нас что-то тут не получилось. Пиши, что у нас не может перекомпилироваться. А Здесь нам нужно 2 равно поставить, потому что мы не присваиваем значение, а сравниваем его. Замечательно, запускаем. И вот у нас все работает. Давайте создадим кнопочку с аргументом стоп. Не то. И теперь при ее нажатии у нас зацикливание программируемого блока прекращается. Отлично. Теперь что нужно что сделать, если нам нужно добавить старт вот этому вот программируемому блоку. Можно скажем добавить похожие, похожие условия. Ну, давайте используем LCV. Используем else-if, чтобы было меньше там нагрузки и тому подобное. Допустим, аргумент здесь у нас равно-равно должно быть. Если аргумент у нас будет равен start, тогда мы вот этот метод runtime Будем запускать с периодичностью один раз в секунду. Здесь мы nan убираем. Update один ставим. После этого у нас будет запускаться программируемый блок. Давайте скопируем. Вставим. Вот у нас циферки поползли. Давайте создадим вторую кнопочку. Выполнить с аргументом старт. Теперь, когда мы нажмем Stop, у нас циферки ползти перестали. Нажимаем старт и продолжается и с того места, на котором остановилась. Если, допустим, нам нужно обновить, обнулить вот этот счетчик, мы просто можем добавить еще один вот этот lsiv. Мы скажем, пускай здесь будет э, Refresh. Обновление. И здесь мы будем просто говорить, что наш x равен нулю. И все. Давайте скопируем. Обратно вставим все в программируемый блок. Создадим новую кнопочку. Давайте сюда. Refresh. Нажимаем стоп, У нас все останавливается. Нажимаем старт, все пошло. Нажимаем Refresh. У нас все начинается с нуля. Теперь давайте попробуем выводить в зацикленном варианте данные, которые будет передавать наш инвентарь и выводить будем это все на, на нашу текстовую панельку. Снова возьмем скрипт, который мы писали на прошлом уроке. Вот он у нас. Значит, давайте в программируемом блоке просто добавим вот этот метод обновления. Runtime. Update Frequency равно так выпускать ну, каждую десятую каждый десятый тик у нас обновляет давайте вот этот скрипт запустим так здесь у нас э, немножко не доделано все lcd вот это вот э, давайте мы скопируем поставим сюда Пускай оно у нас просто зачищает наш экран. Так, здесь точка запятой, чтобы не забыть. Пишет нам предметы. Ставим двоеточие. Также ставим один перенос. Давайте два переноса строки. И здесь у нас уже вот это все будет... Со следующей строки. Ну, будет добавляться. Нет, type. Ну, в целом все должно работать корректно. Давайте это все скопируем. Вставим в программируемый блок. Проверяем код, все у нас успешно работает. Так, наш, нашу текстовую панельку нужно шрифт немножко уменьшить так у нас оно все добавляется в одну строку это все потому что мы здесь не добавили так convert to string И здесь конкатонируем э, пустую строку вот так. Так, эту строчку мы скопируем. Вставляем сюда. Так, все у нас работает хорошо. Смотрим, у нас все предметы высветились. Теперь давайте мы какие-то предметы отсюда заберем. Так чтобы было виднее. И мы видим, что наш список изменяется. Добавляем следующие какие-то предметы. И все. И у нас список опять-таки пополняется. Давайте посмотрим ошибки, которые здесь у нас допущены. Получается, что у нас постоянно вот этот runtime обновляет весь метод main. Это, скажем так, можно все ускорить, потому что здесь идет какая-то нагрузка, которую мы можем уменьшить. Допустим, давайте IMyTextPanel. Мы ее выведем вот сюда. И инициализируем ее в вот этом вот методе. Скажем так, эта строчка нам уже не нужна. В цикле, вот этом зацикленном варианте, оно уже эту строчку найдет один раз и больше искать не будет. Нашему компьютеру уже попроще. У нас есть следующая строка. Это мы ищем наш контейнер. Давайте мы опять-таки... Так, здесь точка запятой. Объявим переменную здесь. А инициализируем ее вот этом вот методе так эта строчка нам уже не нужна так что делать со списком мы его также можем создать вот здесь инициализировать вот здесь мы просто создаем пустую строку здесь ничего обновляться не будет эту строчку мы тоже можем откинуть Итак, нашему компьютеру еще стало лучше. Он не делает уже, вот скажем, раз, два, три, четыре, скажем, три манипуляции. Он это делает только раз, а не постоянно. Теперь мы сканируем наш инвентарь и записываем в него getInventory. В целом это тоже можно вынести в. Program. если мы будем записывать список и циклом forage проверять все инвентарь, которые у нас есть это уже нужно будет делать и в методе main потому что эту переменную запишутся все инвентари которые мы найдем если у нас будет программ она раз его сосканирует и дальше уже обновляться она не будет в методе main она будет обновляться постоянно так теперь у нас записывается из нашего вот этого вот инвентаря все наши объекты, которые там находятся, все наши ресурсы, инструменты и тому подобное. Оно записывается в наш список. Это тоже нужно делать в main, чтобы оно не сделало один снимок, скажем так, а обновляло его постоянно. Ну и работа с вот этим методом writeText у нас уже также идет по циклу я надеюсь что я доступно объяснил все понятно на этом я буду с вами прощаться всем спасибо за просмотр если видео понравилось ставьте лайки также подписывайтесь на канал комментируйте видео если будут какие-то вопросы задавайте в комментариях я на них буду обязательно отвечать всем спасибо за внимание до встречи